Добрый день, друзья! С вами адвокат Дмитрий Бузанов. Итак, еще 1 апреля 2022 года был зарегистрирован в Министерстве юстиции приказ Министерства обороны Украины от 28 марта 2022 года номер 94, которым утвердили порядок ведения государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Что это значит? Это значит то, что вся теперь информация об указанных лицах, да, скажем так, военно-обязанных призывниках и резервистах будет в электронной базе. А какая именно информация? Вот, вот есть раздел 3 этого порядка, и тут написано сведения, которые вносятся в реестр. И вот в сведения в реестре, это информация о персональных и служебных данных призывника, военно и резервиста. К персональным данным призывника, военно обязанного и резервиста относятся фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, пол, место проживания и место пребывания, что самое важное. Почему? Потому что это разные понятия, и мы все понимаем, что место регистрации, место проживания регистрируется, да? Вот, то есть адрес места проживания мы регистрируем, и это является как основным. А место пребывания мы не регистрируем, если только не являемся по данным, вот сейчас в связи с Военной агрессии, да, то э, временно перемещенные лица это временное место <coughs>, пребывания. И вот тут даже это указывается: то есть, уже может быть две графы, два адреса. Где, где искать призывника военно сведения о родителей, у э, родителях, усыновителях, опекунах попечителях и их представителях, э, опять же, фамилия и имя. Отчество при наличии, дата рождения, сведения о семейном положении лица и членов его семьи. Э -э вот даже там жена, дети и так далее, все эти вносятся данные. Э -э реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта э гражданина Украины для выезда за границу при наличии его. То есть, если э -э вы указываете этот документ, то, ну, возможно, и по этому документу вас могут потом э, ну, искать, выезжали ли э, за пределы Украины или не выезжали. Ну, мое такое предположение. Серия номер, э, дата выдачи, э, уникальный номер записи в Едином государственном э, демографическом реестре при наличии. Это у тех, кто получил эти идеи карточки, у них он будет. Вот. сведения о гражданстве, сведения о документах, которые подтверждают смерть лица или признание лица умершим или без вести отсутствующим, то есть даже и такие, если такая информация есть, да, кто-то вот умер, они эту информацию где-то берут, вносят или приносят их родственники там, чтобы исключить сведения и так далее, то есть, Максимально полный Сейчас я все озвучу Сведения относительно признания лица Недееспособным А также восстановление дееспособности Сведения о занятости Код предприятия Место работы Должность То есть всю информацию они будут о вас знать Ну в принципе это и так было Только это было в бумажном виде Было дело там Папки, бумажки Сейчас это все будет вестись в электронном. Не знаю, насколько будет э, переноситься. Вот, ну, естественно, регистрационный номер, учетной карточки это ИНН, да. Вид оцифрованный образ лица при наличии вот у тех, кто у кого есть id карточка и загранпаспорт новый биометрический, то и эта информация будет у них тоже в этой базе. Вот, сведения о дате выезда за границу Украины и дата возвращения на территорию Украины. Тут вопрос. Или это данные будут поступать э, из, ну вот насколько я, не, не то, что насколько я знаю, а как положено, да, если человек выехал военнообязанный призывник и так далее, резервист за пределы Украины на, не просто как турист, а на, на три и более месяца то он идет в консульский, кон, консульство Украины и становится там на консульский учет. И это консульство Украины передает эту информацию в территориальный центр по месту проживания. Вот. То есть, э, или эта информация будет таким образом туда вноситься, или эта информация, может быть, будет, тут не написано в этом положении, о каком-то взаимодействии между э, погранслужбой и... Э, территориальными ну, администраторами этих, этого единого реестра. Там и СБУ есть администратор, и территориальные центры комплектования и социальной поддержки. То есть, тот, кто вносит эту информацию. То есть, тут вопрос на данный момент, мне не ясно, будет ли это вноситься таким или таким способом. Сведения об образовании и специальность. Сведения о состоянии здоровья, в том числе установление изменения группы инвалидности, которые собираются с целью э, определения при, пригодности к э, выполнению воинского, обя, воинской обязанности. То есть, смотрите, видите, тут собираются. Собираются каким образом? Вы добровольно подаете или они могут собирать дополнительно где-то брать? То есть, тут тоже момент такой. Ну, конечно, они могут делать запросы. Вот, ну, как это все будет, автоматизировано ли или не автоматизировано, будет ли у них там вот эти доступы, наверное, не будет, потому что это все-таки медицинская тайна Сведения о привлечении к уголовной ответственности, уведомления о подозрении в совершении уголовного правонарушения то есть даже такая информация, тоже, вот, эти всю, вот эту всю информацию органы правоохранительные должны подавать. Вот, там есть определенные формы и так далее, и тому подобное, суды подают. Э, то есть, и, естественно, они будут вносить. Сведения о э, рассмотрении судом уголовного дела, э, приговор, который на... вступил в силу. Вот. И сведения о наличии отсутствия судимостей. Вот. Опять же, интересно, как это будет пополняться, потому что есть реестр, где вся эта информация о наличии, отсутствии судимости. Или они будут взаимодействовать между собой, или это надо вот человеку непосредственно приносить им эти мотивыть. Тут, кстати, не написано это все. Поэтому я же говорю, скорее всего, как будет, как вот принес, будет эта информация. Вот. К служебным данным призывника военнообязанного резервиста относятся такие сведения о выполнении им воен, воинской обязанности и военноучетные э, отличия признаки например военно военноучетная специальность например или там прохождение службы в каких-то частях к сведениям о выполнении призывниками военнообязанными резервистами военно обязанности вносятся такие сведения и вот прохождение военской службы, Участие в боевых действиях, международных операциях поддержки мира и безопасности. И выполнение воинского, воинской обязанности в запасе. Э, Воинско-учетными э, признаками признанника военнообязанного резервиста являются воинское звание, воинская учетная специальность. УСБУ это код профиля подготовки и направления служебной оперативно-служебной деятельности. Уровень э, военного образования, категория запаса, э, состав учета военнообязанного, группа учета. Ну, в общем, э, антропометрические данные, группа крови, резус-фактор, сведения о привлечении к административной ответственности за, за нарушение правил воинского учета. И вот это все будет... Э, Собира... Сбор ведом сведений осуществляется органом ведения реестра, это, я же говорю, центры комплектования или СБУ, на основании сведений, которые подаются органу ведения реестра лично призывниками. То есть, вот видите этот вопрос, лично призывниками, военнообязанными и резервистами, органами исполнительной власти и другими государственными органами и так далее. Если сведения о лице вносятся в реестр пер... первый раз, Автоматически формируется отдельный номер записи в реестре, где фиксируется время, дата и сведения о лице, которое осуществило запись в электронной форме. То есть я из этого делаю предположение: что если, допустим, э, ну раньше же не было этого реестра, сейчас он появился и начал работать. Если, допустим, э, я находясь в Киеве, поехал во Львов и там, как временно перемещенное лицо, становлюсь на воинский учет, то там мне должны заводить вот эту. Форму, карточку, да, или уже в электронном виде. Естественно, доступ у них у всех э, этих центров комплектования должен быть. И значит, если мне информацию мою внесли во Львове, то эту информацию могут посмотреть и в Киеве. Но это мое предположение, как, как оно на самом деле работает, я ну, точно не знаю. Но логично было бы предположить, что работает именно так. Вот. Удаление сведений у лице проводится после прохождения 105 лет с датой его рождения. Вот. И э, что, что еще? Получить э, информацию, призывник, военно и резервист о своем включении, не включении в реестр и сведения о себе, внесенных в реестр, может... Тут, видите, хитро написано... Осуществляется после личного обращения и письменного запроса, в котором указывается имя, фамилия и отчество, место проживания, место пребывания и реквизиты документа, который доставляет личность, который подает запрос. Вот. В орган ведения реестра или в электронном виде через единый государственный веб-портал электронных услуг которая обеспечивает формирование, и реализацию государственной политики в сфере цифровизации. То есть, один вариант. Сами приходите, видите, тут как... Я уверен, что, допустим, если по доверенности, или там адвокат будет делать запрос, они будут ссылаться на то, что особо быстро и так далее и тому подобное. То есть, будут возникать вот такие моменты. То есть, у них, видите, желание, чтобы вы пришли лично. Вот. Пока, насколько я знаю, я смотрел, проверял, вот этот вот э, в электронном виде э, возможность обратиться через э, единый государственный веб-портал электронных услуг, возможность не реализована. Вот. Обещали там через ДИЮ, были слухи и так далее, но пока такой возможности нет. Письменный запрос удовлетворяется на протяжении 10 календарных дней с дня его э, получения. Ну, то есть две недели, 14 Календарных дней получится. Ага, 10 дней календарных, то есть я думал рабочих, 10 дней календарных. Все, вот такая вот информация. Актуализация и так далее. И все подобное. Контроль, кто здесь ну, осуществляет. Я думаю, это личная информация. Кто хочет, может ознакомиться с этим приказом. Есть еще закон. Вот о едином государственном реестре призывников и обязанных резервистов. Ну вот, закон был, порядка не было, оно не работало. Вот сейчас уже есть все для того, чтобы эта система работала. Вот. Поэтому вся информация, которую вы даете, вся будет информация, должна по идее вноситься. Ну естественно, я же говорю, у вас же есть вот, согласно этого порядка право узнать, внесена, не внесена а также, если что-то не внесено, подавать и требовать, чтобы внесли. На этом все. Я думаю, что видео должно быть полезным. Тем более, военное положение. Да, чтобы вы знали, что вся информация о вас собирается, актуализируется и может храниться в электронном виде очень долго. Вот. Все практически про вас знают. В центрах комплектования. И... Э Социальной поддержки. Поэтому э, ставьте лайк этому видео, распространяйте его, пишите вопросы свои к этому видео. Если я буду знать ответ на него, я напишу. Если не буду знать, разберусь и также отвечу. На все комментарии отвечаю в течение суток. Если кому-то нужна персональная консультация, там, индивидуальный подход, чтобы я вник в проблему и так далее, или кто-то не хочет там, в комментариях светиться, да, что-то лично, то вы можете обратиться ко мне по контактам, которые есть в описании. Но такая консультация будет платная. Вот. Всего вам доброго. Всего хорошего. До свидания.